погоди. Вы всегда готовы. Согласите весь список, пожалуйста. Да здравствует наш суд! Самый гуманный суд в мире! Эй, гражданина, ты туда не ходи, ты сюда ходи, а то снег башка попадет, совсем мертв.